и осуществляет разрешенные судом фотосъемки, видеозапись, трансляцию судебного заседания по радио-телевидению. Информационная телекоммуникационная сети, интернет не должны нарушать установленный судебным заседанием порядок. Эти действия могут быть ограничены судом во времени и должны осуществляться на указанных судом местах в зале судебного заседания и с учетом мнения лиц, участвующих в деле. Судья нарушает федеральное законодательство. Нет, Рассмотрите отвод немедленно. Денис Владимирович, вы голос не принимаете. Вы нарушаете, сейчас третий отвод пойдет уже. За нарушение еще одного федерального законодательства. В не надо делать липс, что вы не понимаете конституционных правов. <губитель> Это плохо. Это Относитесь к участникам. Нет, вот сейчас нарушается третье федеральное законодательство. <губитель> кто будет третий? Но являются ли они выше юридически значимыми? ли они выше Ваши правила поведения. Наступрессионное право нарушает. Но все равно, что судья не может участвовать в рассмотрении административного дела и продолжить так Если имеется в виду, то мы смотрим на участки первого настоящей статьи общественности, которые могут вызвать соблюдение природной и гостей страстности. Компаститивный хистец, Видите ли, как раз э, отвод у вас. Да, конечно. Слушаем. Да, конечно. Производство счастливо. Спасибо, я, Филипп. Самым недвусмысленно намекаем на то, что в данном кабинете не может идти речи о праве судей. Тем самым судья прямо демонстрирует и не скрывает свои отношения к закону, предпочитая нарушать законы. Поведение судей Каляни свидетельствует о том, что судья игнорирует установленные законом требования и намеренно нарушает право тех, в отношении кого он призван осуществлять свою профессиональную деятельность. Он свидетельствует о неспособности судьи выполнять возможные у него функции, которая признана незаконно. Это о прекращении производства, которое было признано незаконным. О восстановлении заявления без движения, которое также, как и два вышеперечисленных, было признано незаконным. И руководствуясь исключительно личным внутренним убеждением о том, что недозвольность и независимость судей – понятие тождественное, судья, когда пытается внушить общественности ощущение беспредельности. Кому какие-либо иные интересы мешают соблюдать требования действующего законодательств стоит, конечно, подыскать другой место применения своих знаний истины. Ввиду изложенного выше не желаю, чтобы в дальнейшем дело рассматривал судья регистровского суда Халядин. Да, у меня заявление об отводе по новому основанию. В начале судебного заседания суд так и не прекратил нарушать федеральный закон. Вот по тому основанию, что суд запрещал собирать информацию, путем запрещения вести видеосъемку. Давайте все-таки определимся. Давайте сначала по поводу определимся. Извините. Если хотите вести видеосъемку, соответственно, наверное, вы должны к суду обратиться в этой связи. Нет, не должен. Я хотел бы уточнить, что конституционное право... Не неотъемлемым, обращаться по нему я никому не обязан. Что дочитывал очень подробно правила поведения. Тогда я прошу разъяснить, вы, вы меня не прерывайте, пожалуйста. Тогда я прошу разъяснить, вы, разъясни. пожалуйста, уважительно вы вы жить, меня относитесь к участникам. Я вас а слушаю, а вы не, не желаете слушать ни суд, ни окружающих вокруг вас. Давайте Поэтому вернемся к самому началу. Не надо делать вид, что вы не понимаете, о чем не надо делать вид, что вы не понимаете конституционных правах. Также я вам заявляю. Так, уважаемый Владимир Ильич, давайте вернемся, помимо вашего нового отвода, к тому, что эти в судебном заседании. Вот вы сейчас... же насколько я понимаю, вести видеосюда. Нет, Нет, вот сейчас нарушается третье федеральное законодательство, что рассматривается рассматривается немедленно, без всяких там яких, без всяких рассмотрений других ходатайств. Вы нарушаете, сейчас третий отвод пойдет уже. За нарушение еще одного федерального законодательства. Рассмотрите отвод немедленно. Денис Владимирович, вы голос не поднимаете на меня. А Это как я первое. могу донести до вас? Это первое. Это что я право нарушает. Денис Владимирович, ну что у меня возникает впечатление, что вы сейчас нарушаете порядок судебного заседания. Я вам делаю в связи с этим замечательно. Хорошо, я прошу разъяснить. Является ли порядок судебного заседания высшие юридические значения, чем Конституционные неатимные права граждан? Прошу разъяснить. Мне. Я вам только что разъяснил ваши правила поведения в суде. Я их не понял. Я еще это раз очень прошу. плохо, что вы их не поняли. Это плохо. Я прошу разъяснить. Это разъяснил. очень плохо. Я прошу разъяснить, являются ли они выше Конституции ваши правила поведения в суде? Это не мои правила поведения в суде, это правила, которые установлены кодексом. кодексом. То есть законом. Закон данный соответствует Конституции России. но является ли он выше юридически значимым? Как Нет. минимум, достаточно того в данном случае, что он соответствует. Потому что частный случай Конституция не... Я ставлю прямой вопрос. Мне непонятно, является ли правило юридически выше, чем Конституция. Это прямой вопрос, вы не даете прямой ответ. Я вам должен давать ответы. Конечно, разъяснить права, это ваша обязанность. Я желаю, чтобы был рассмотрен отвод. Отвод ваш рассмотрению не подлежит. Вот нарушение федерального закона... Поскольку теперь, отводы уже рассмотрены, По, по этим вы этим не заявляете никаких вновь возникших оснований. Я вам еще раз говорю. Либо те, которые вам стали известны. Вот они стали известны, что суд и нарушил федеральный закон. Что суд, мне в судебном заседании стало известно, что судья нарушает федеральное законодательство. Это прямой факт. Он Опять подтвержден на мою оценку, ну, он и, он оценка, которая влияет на мое отношение Как раз это и, и является обстоятельством и основанием Поскольку отвод был уже рассмотрен, по этим основаниям не было рассмотрено отвода. Только, только что прозвучало определение, в котором видя. виде пожалуйста. Пожалуйста. Когда прошло минуту, вы Мы сейчас настоялись козаписным против... Нет, стадии рассмотрения. козаписным У меня отвод по расследянию рассматривает.